Всем здравствуйте. Меня зовут Кунаев Магомед. Я руководитель компании Куга. Мы договорились проводить эфиры каждую неделю. К сожалению, я немного выпал выпал э, из графика. Почему? Потому что было очень много поездок, случилось очень много событий. Поэтому, вот, к сожалению, вообще не получилось. Расскажу, что мы сделали. Э, мы сейчас устанавливаем установки. Я уже даже не все помню. Э, к сожалению, не успел выписать. Это мы сейчас... Шестипостовая мойка в Новороссийске у нас сейчас идет, кому интересно. И уже приезжали туда клиенты. Я сам летал сейчас в Новороссийск, смотрел этот объект, потому что очень крупный клиент, который готовится запускать, в Алигу Масалам, который готовится запускать сеть моек по Новороссийску и вообще по Краснодарскому краю. Познакомился с клиентом, это очень-очень приятный такой человек, очень крутой клиент. Вот, поэтому... Что еще у нас идет? У нас сейчас идет одна установка, если я не ошибаюсь, это Хабаровск. Да, закончили черехпостовую. Еще идет установка трехпостовая мойка. Это в Архангельской области. Вот если я не ошибаюсь. В общем, кажется так. Ну, в общем, если что, потом скину. Кому интересно, чтобы вы могли поехать по этим объектам. В среднем за, за неделю мы запускаем 3-4 объекта за неделю. Так, ну как обычно, если у кого-то есть Вопросы задавайте, с удовольствием на них отвечу. И надеюсь, меня хорошо слышно. Если что, дайте знать. Если вдруг не слышно, я постараюсь что-нибудь там исправить. Продаете ли вы отдельно светофоры? Так, э, за светофоры мы отдельно не продаем, но если клиент э, захочет, чтобы мы ему это установили, то мы это можем сделать, наше оборудование это позволяет. И это не просто будет, смотрите, там есть уже два вида светофоров. Есть светофоры автономные, которые работают сами по себе, например, человек подъехал, они открыли с ворота, там, да, отъехал, закрыли с ворота, там, ну что такое. Есть, э, ну когда это вообще к нашему оборудованию не подключено никак, а можно сделать так, чтобы это было подключено к нашему оборудованию. Пока, например, терминал работает, или закинуты деньги, или... Ну, в основном по деньгам мы сможем определить, если машина в боксе или нет. Если на терминале есть деньги, и про них там, а, должно пройти 5 или 7 или 10 минут, но ну, можно выставить, в принципе, время. Через 10 минут ворота будут открываться автоматически. Как только у человека закончились деньги на счету, через какое-то время ворота будут просто открываться. Такое тоже возможно сделать. А, без проблем это все тоже возможно сделать. Это по поводу светофоров. Дальше по поводу... А, спрашивали до этого, когда мы выставляли, что мы будем проводить эфир... Спрашивали люди, какой участок нужен под четырехпостовую мойку. Смотрите, ширина одного бокса 5 метров. Это в идеале, чтобы, бокс был, чтобы нормально можно было мыть там джип или какой-нибудь газель. Поэтому ширина должна быть не меньше 5 метров. Если в моем городе есть обычная... Я извиняюсь, сейчас быстро прочитаю. Если в моем городе есть обычная мойка и на два поста, но работает только один, сколько будет стоить поставить на пустой пост самообслуживания? Ну, это будет стоить от 195 тысяч. Там уже сами выбираете комплектацию, какую вы хотите. У нас есть комплектации сейчас за 195 тысяч, есть за 250 тысяч, есть за 320 тысяч. Но это еще не премиум, это такой средний. И сейчас мы скоро уже э, будем тестировать пока. Э, мы, мы, мы закупим самые хорошие, самые дорогие экраны. Мы сейчас нашли очень хорошего качества экраны, которые будут работать от 30 градусов от минус 30 до плюс 75, э, которые не будут моросить, которые уже проверены. В общем, ну, цена единственная будет, конечно, такая нормальная разница будет между светодиодным, ну и, точнее, сенсорным экраном и светодиодным. Это будет порядка 60 тысяч разница. Вот. Но, во-первых, чем будет это отличаться? То, что вы можете спокойно, сможете работать на этом сенсорном экране, который мы сейчас скоро э, уже запустим в линейку. Он может работать от минус 30, как я уже сказал. Но в основном у нас в России проблема... Когда слишком холодно. Вот от минус 30 он будет спокойно работать. И еще э, одним из плюсов экрана, который мы сейчас будем устанавливать. Да, это уже будет такой премиум, наверное, сегмент. Э, то, что яркость экрана. Есть такая штука, как э, называется, ну, в экранах камдел называется. Это что означает? Это означает яркость экрана. И вот средняя яркость экрана, например, телевизора это яркий сам экран. Это, если я не ошибаюсь, там 100-150 камдел. А, то, что мы ставим, это будет полторы тысячи камдел. Кто в этом разбирается, думаю, поймет. Это хорошая яркость, и поэтому вы сможете, в принципе, ставить спокойно в открытых постах. И даже если будет туда попадать солнце, они будут ярко светить, и можно будет все будет видно на экране. Ну, очень большая проблема, кто просто не знает. Очень большая проблема, что когда ставят светодиодные, не свет, блин, сенсорные экраны, то а, проблема бывает в том, что не видно будет на экране, что вообще там происходит. Вот, это что касается экранов. Да, скоро у нас будет светодиодный, мы уже сделали полностью дизайн, очень красиво получилось. Я надеюсь, что вам тоже понравится, когда мы это запустим. В общем, мы обязательно сделаем анонс, где-нибудь снимем видео отдельное. Это что касается нашей линейки. Что касается терминалов, сейчас многие клиенты задают вопрос про новые терминалы, потому что сейчас появились очень много, ну, функционал тот же самый, в принципе, платы, все-все-все, то же самое, просто меняется в корпус терминала. И вот сейчас мы тоже, что, ну, пока мы занимались, в общем, внутри продукта, мы улучшали платы, мы там этим, мы немного отвлеклись от самого терминала. Сейчас скоро мы будем делать сами терминалы, тоже уже другие разрабатываем какой-нибудь свой индивидуальный дизайн, чтобы это было все красиво, чтобы это все было и удобно, и красиво. В общем, надеюсь, скоро это все получится. Пока все не успеваю, потому что, ну, реально, работы очень много. Плюс я постоянно прохожу разного рода обучения, и поэтому мне немного тяжело все это вместе совмещать. И вот я уже сейчас ездил, наверное, за эти две недели, я ездил на несколько объектов. Клиентам, это в Новороссийск, это здесь, в Подмосковье, по нескольким объектам одного клиента я ездил. Вот. Просто мне самому интересно, чем живет этот рынок сейчас. Так как я ушел в продукт, я немного отошел от самого от, от, в общем, от того, чем живут мои клиенты, что хочет рынок. Я немного от этого отошел. Поэтому сейчас я сам прям выезжаю на объекты. Мне интересно, мне интересно пообщаться с собственниками особенно интересно с людьми, которые имеют уже не одну, а там две, три, пять восемь, мой, как я недавно узнал оказался мой знакомый, который, оказывается, открыл сеть мойок, а я даже не знал об этом. И он не знал, что я этим занимаюсь. Вот так вот. Мы договорились с ним, кстати, о том, что мы будем переделывать ему одну шестипостовую мойку прямо в Подмосковье, рядом, я думаю, как мы запустим, тоже обязательно сделаем видео, про это расскажем все, увидите, что мы сделали, что было и что стало, что мы там переделали. В Кыргызстан можно? Да, конечно, в Кыргызстан можно. Единственное, в Кыргызстан на сегодняшний день если там границы открыты, то наши парни готовы выехать куда угодно. Мы уже, как я говорил, монтировали мойку в Казахстане. Сейчас мы отправляли очень много оборудования в Узбекистан, Таджикистан. Кстати, дорогие мои друзья, все люди, которые с Узбекистана, с Таджикистана, ну, кто пытается купить дешевые комплекты оборудования, мои друзья, я вам скажу, но не ведитесь вы на эту цену, Но не э, вы, чтобы вы понимали, ну, покупая, например, мы все в одном месте, покупаем это оборудование, мы все собираем одинаково, и нельзя сделать продукт хорошего качества, но сделать его дешевле, там, причем разница почти в два раза, нельзя так сделать, если не ущемлять в качестве. А если вы хотите зарабатывать деньги, если вы хотите, чтобы мойка приносила прибыль, то я вас прошу, не занимайтесь этим. Возьмите качественное, хорошее оборудование. Мы тоже предлагаем эти дешевые комплекты. Но я их сам не часто советую. Я, я советую ставить все-таки хорошую, нормальную комплектацию, в которой уже все будет реально проверено, чем пытаться за счет каких-то деталей там, уходить от качества там, и пытаться войти в цену. Ну, честно, ну реально, вы же делаете бизнес: сколько стоит подбор земли плюс разрешительные документы. Подбор земли. Подбор земли тут вообще такая сложная штука, потому что это зависит от того, насколько проходимое место. Например, я знаю, что некоторые места были куплены уступка переправа аренды земли там, за полтора за, за полтора миллиона, просто за переступка права аренды на землю. Земля, в принципе, за подбор земли в среднем по Москве берут от 300 тысяч до полутора миллионов, как я уже сказал. Там разные цены. Потом документы. Документы то же самое. В некоторых местах документы можно уложиться в 1 миллион полностью, весь пакет документов, даже дешевле. там Если ты сам ходишь, там можно и там тысяч пятьсот, например, да, 600 тысяч это все можно уложиться. В некоторых местах приходится заносить, если реально место очень хорошее, то там реально надо будет нормально отжаться, чтобы выбить себе хорошее место. Так, закрыт Кыргызстан. Это плохо. Но смотрите, если закрыт Кыргызстан, мы можем вам отправить комплекты оборудования. В принципе, вы можете их собрать сами, смонтировать. Мы вам все это объясним. Скинем видео или там э, с, в наши мастера с вами будут на связи. Они полностью от и до вам покажут, объяснят, что и куда нужно подключать. Вот в, в Узбекистан мы так отправили очень много комплектов, так что в принципе не проблема. Какие программы самые популярные? Э, самые популярные программы это Uh, пена, вода, воск. Uh, теплая вода, вот если вы находитесь не на юге прям, да, а если вы, ну, даже, даже если брать Дагестан, в принципе, там тоже иногда будет холод, но редко. Если брать Центральная Россия, и там все в сторону Владивостока, то uh, очень, очень хорошая функция – это теплая вода, потому что зимой за счет теплой воды ваша мойка может прям хорошо выстрелить. И, кстати, еще такая штука. Если вы делаете теплую воду, uh, вы обязательно должны э, сделать э, вот эти бойлеры, из которых ну, которые будут обогревать эту воду, вы должны сделать эти бойлеры, чтобы они были, э, ну, вот это количество воды, в общем, хватало. В среднем это 200 литров, даже 150-200 литров на каждый пост обогреваемой воды нужно рассчитывать. Просто некоторые ставят там 200-литровый э, бойлер после нагрева там на 5 постов или на 3 поста и думают, что это хватит. Не хватит этого. В результате у вас люди будет очень много негатива, потому что клиент будет нажимать теплую воду, а у него по факту будет выходить и платить как за теплую воду, а по факту на выходе у вас будет просто холодная вода. Поэтому я вам не советую ставить один какой-нибудь маленький там бойлер. Или некоторые, я вот видел кулибины э, там, они ставят какие-то грелки там непонятные, которые вообще, она, она вообще не греет. Воду там чуть-чуть слегка там что-то проходит, они пытаются как-то сэкономить. Ну блин, поставьте его выше эту цену за эту цену за минуту теплой воды, но сделайте качественное хорошее оборудование, соберите и сделайте, потому что мы чаще всего предоставляем клиенту самому э, дать нам то, что даст нам теплую воду, да, а мы уже подключим это к нашему оборудованию. В общем, про теплую воду сказала. Дальше это что? Активная пена очень хорошая функция, которая очень хорошо продается. Кстати, кто хочет активную пену, именно купить именно активную пену, не, не пользоваться той же а, химией, что и в бесконтактном шампуне, на ну, обычном шампуне. А вот реально активная химия, чем она отличается? Это химия на щелочной основе, которой можно замочить автомобили или там подкрыльники, она хорошо размягчает грязь. Тем самым после мойки автомобиля у вас никаких белесов налетов не останется. Дальше это что? Это осмос, и осмос тоже, кстати, нужно правильно подключать. Очень часто я видел на самообслуживания функцию осмос, включаешь ее, моешь машину, а после, остается, после осмоса остаются тоже развод. Это что значит? Это скорее всего у вас, ну точнее на мойке старые мембраны, которые давно уже не заменялись, или э, плохо установлено оборудование, тут есть такая штука, тут есть маленькие секреты, как должно правильно работать астматическая, обор... астматическая установка. Если это, эти э, нюансы не соблюдать, то на выходе она будет вам давать такую же обычную, как и водопроводную воду. Ну дальше уже это уже по убыванию там, чернители, антимоскит это очень редко, когда это только там, южные южные регионы, потому что там бывает проблема с этим. В принципе антимоскит такая, воздух, э, ну такого вот на 4 машины, сколько будет стоить под ключ, на 4 машины, ну давайте вместе посчитаем, да, здравствуйте, давайте вместе посчитаем, на 4 поста получается Один пост, постройка одного поста открытого типа вместе с материалом, с бетоном, со всем делами, это будет 450 тысяч, оборудование в среднем стоит там от 250-270 тысяч комплект, это такой просто стандартный функционал, пена, вода, воск, пустая кнопка, кнопка пауза, это будет стоить там 200 с монтажом где-то в районе 270 тысяч. Вот. Вы, получаете что делаете? Вы монтируете, э, вам обходится, ну, где-то, давайте, 700 тысяч пост обойдется. Это умножаете на 4, 2 800, и дальше техническая комната, которая вам обойдется, тоже там в районе, постройка только технической комнаты в районе 250-300 тысяч, и плюс еще нужно считать котлы, не котлы, которые будут туда устанавливаться. И вот, вот такая алгебра. Если что, вы можете позвонить нашим менеджерам, они вам все посчитают идеально. Прямо до копейки, если нужно. Так, размер участка для четырехпостовой мойки. Смотрите, как считается размер участка для четырехпостовой мойки. Это, во-первых, два варианта. Это сквозная или тупиковая. Если это сквозная мойка, то вы должны, мы минимум высчитывали, сколько нужно, чтобы машина, выехав из бокса, даже большой джип мог нормально развернуться и не было никаких проблем, чтобы не было никаких препятствий, чтобы не приходилось тысячу раз выезжать, заезжать. Это 8 метров. Соответственно, ну это если он просто выезжает. Если он выезжает еще, чтобы протирался, это еще 8 метров желательно. Тогда получается сам пост, глубина его там 7 метров выездная часть 8 метров, 8 метров для протирки, и здесь с этой стороны, например, если он, вот здесь бокс, сзади вот здесь вот выстраивается очередь, и здесь еще люди, ну там, бывает по две машины устраивают. Соответственно, 16, 7 и 16, это 32, 39, 40 метров, в общем, глубина участка, и если это 4 мойка, это где-то 25 метров минимальная ширина только постов и по технической зоне, ну там есть такая штука, когда пожарные инстанции они обязуют, ну как бы и машины тоже, они сами понимаете, должны выезжать, это значит должен быть заезд обязательно и выезд еще дополнительно, соответственно 4 на 5, 20 плюс 5 метров техническая комната, 25 плюс по 5 метров мы оставляем еще на э, выезды заезды, да, аварийные, это 35 метров, 35 на 40 вот такое должно быть, это для сквозной мокки для тупиковой мойки вы берете 16 плюс 7, 23, и ширина такая же вот. Ну, не 25 уже можно, не 35 можно, а там можно тем же 25 уже ограничиться тогда. А, надеюсь, понятно объяснил, постарался все это, как можно работать вместе с вами. А, вот, да, этот, а, как можно с нами работать. А, если вы хотите заняться продажей нашего оборудования у себя в регионе, а, во-первых, конечно, в первую очередь созвониться с нашими менеджерами, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь вообще, есть ли какой-то опыт. Потому что вы, скорее всего, раз вы становитесь нашим представителем в вашем регионе, вы должны уметь хотя бы какие-то элементарные там слесарные работы делать, там э, сантехнические работы делать, электрику как-то более-менее в этом разбираться. Если вы хотите как бизнес да, просто продавать наше оборудование, быть представителем, то вы должны по-любому найти людей, которые а, будут этим всем заниматься, ремонтом и всем остальным. А дальше вы просто созвонитесь с нашими менеджерами, и мы с вами вместе решаем, как и на каких условиях мы будем работать. Мы можем дать вам какую-то эксклюзивную дилерскую цену, и вы можете у себя уже быть представителем. Даже, и чтобы вы понимали, становясь нашим дилером в регионе, что у вас получается? Вы можете спокойно... Uh, ну вот мы даем рекламу, например, на ваш регион. Uh, если клиент звонит к нам, мы обязательно его переадресовываем к вам. Вы с ним встречаетесь. Если вы закрываете, вы получаете вот этот процент от сделки. Uh, как проходит обучение персонала на мойке? Так, как это проходит? Это как мы парни только смонтировали все оборудование. Вот они закончили объект, смонтировали все оборудование. Дальше что происходит? Они после того, как смонтировали все оборудование, они uh, уже обязательно должен быть человек тот, который не исчезнет завтра-послезавтра, С вашей очень часто бывало так, что мы кого-нибудь обучаем, там пацаны там, день-два теряют на то, чтобы просто обучить, показать все, как работает, что куда подключается, что надо там, зачем надо следить, что как ремонтируется в случае чего. Мы это все объясняем, в результате там проходит месяц, этот человек соскакивает, куда нибудь ну, увольняется, там я не знаю еще, что происходит с ним. Вот, и дальше э, люди уже начинают э, нам звонить, опять, опять надо обучать. Лучше в идеале это лучше обучить или собственника мойки, или какой-нибудь там, я не знаю, брата, управляющего, но ну, тот человек, который оттуда точно никуда не исчезнет, которому можно было объяснить ему все, и он бы дальше работал. Так что вот так вот, в общем, э, оставляйте свои заявки. Э, вот наш телефон, он указан и в шапке нашего профиля в Instagram, ну, в общем, много где там указано. Так что звоните, звоните нашим менеджерам, а дальше уже они вас поведут по цепочке, объяснят что, как, на каких условиях мы готовы с вами работать. По посещениях мой в Краснодаре. Ну, я так скажу, там, ну, такое-такое, нельзя сказать одинаково, да, там, там абсолютно все по-разному. Но вот то, что мы ездили, наверное, в Краснодар, это было, конечно, в некоторых мойках мы просто ужаснулись. Во-первых, это стоит ужасное оборудование, ну реально ужасное оборудование, не то чтобы, чтобы кого-то захаять и, и дать свою рекламу. Но на самом деле оборудование стоит ужасное и давления практически нет. Очень часто не следят за химией, машина вообще не отмывается. А дальше это нету администратора на мой который не может не разменять денег, и бардак например в боксах, мы заехали, нам надо было фары что ли брызнуть, там что такое было мы заезжаем, а там такой свинарник туда мне было неприятно было вообще даже заехать и поэтому мы как-то так брызнули, резко убежали там ну, надо было уже брызнуть, потому что фары были грязные вот, поэтому ставьте обязательно администраторов потому что реально хороший администратор поднимает на 30-40% на ваш средний чек Смойки за сутки. Так, какая средняя цена на химию должна быть? Средняя просто рынок большой, уже запутались в ценах. Ага, так, ну, средняя цена за химию 2,5. Если вы хотите, чтобы она мыла, нормально мыла, она должна стоить где-то 2,5-3 тысячи рублей. Вот так вот. Ну, смотря какая. Например, Грассовская химия... Она сейчас, если я не ошибаюсь, она очень подорожала. Я не знаю, честно, вот, не, точ, точно не помню цены, но если сравнить с тем, что мы сейчас предлагаем э, химию, и э, за 700, если я не ошибаюсь, у нас сейчас цена, и, и то, что сейчас есть у Грасса, например, такая же э, по качеству химии у Грасса стоит 3 с чем-то, там, 3,200, 3,500. Вот. но в среднем не берите дешевую химию, иначе это мойка. И если еще тысячу раз уже говорил, еще раз повторюсь. Если вы видите, что у вас хорошая пена, это не значит, что эта пена будет хорошо мыть. Моет другие, это другие моющие составы бывают в составе этой химии. Поэтому следите, прямо вот подходите и смотрите. А, а в идеале вообще мы как тестировали химию в свое время. Мы брали белую салфетку мыли машину, и пока она еще мокрая, мы просто белой салфеткой проходили по низу машины. И вот если салфетка становилась грязной, то мы понимали, что эта химия работает плохо. Если салфетка оставалась чистой, то мы понимали, вот эта химия, она работает хорошо. И поверьте, вот такую химию найти можно. Я не говорю про нашу химию. Если вы будете экспериментировать, вы можете именно под свою, под свою воду подобрать прям самую ту идеальную химию. Так, какие новые фишки планируете внедрить? Есть идеи? Сейчас, честно, от этих идеи голова взрывается, потому что э, мы понимаем, рынок растет, рынок растет очень быстро, и сейчас, и даже год назад э, не было такого, на сегодняшний день рынок растет очень быстро, и мы понимаем, так как мы хотим стать лидерами этого рынка, мы ст хотим стать лучшими, мы хотим дать лучшие продукты вам, да, чтобы вы всегда были довольны тем, что вы у нас купили, и чтобы вам эта мойка реально приносила прибыль, а не э, вот эту геморрой, который постоянно зарабатывают некоторые, да, когда купив дешевое оборудование или еще что-нибудь. Вот, поэтому, э, да, у нас есть, я просто не могу рассказывать, к сожалению, я не могу рассказывать о тех фишках, которые мы сейчас думаем внедрить, но нельзя их рассказывать. Я обещаю, мы про них, вот ближайшие два месяца вы про них узнаете, но это будет очень интересно, это будут те допы, которые не предлагают вам мои коллеги и которые хорошо мы уже знаем это уже проверено они хорошо зайдут на мойка самообслуживания можно который будет устанавливать и повысить а, средний чек на мойки и лояльность клиентов ну, пока среднее, ну, все пока одно и то же, в принципе, да, только терминалы вот мы заменили сейчас, более сам продукт сейчас каждый раз, вот дорабатываем там что-то, как вы считаете, монетоприемник, это анархизм? А, монетоприемник, монетоприемник, это, а, если просто ставить без купюрника монетоприемник, но сейчас вы практически, у людей нет мелочи, И, например, пора помыть машину, стоит в среднем 150 рублей, и вы представляете, вы покупаете а, себе терминалы, да, оборудование с одним только монетоприемником. И представьте, где человек возьмет вот эти 150-200 или рублей, чтобы каждый раз закидывать вот эти 150 рублей по десятке, чтобы помыть машину. Но это бред, вы сами понимаете. И, соответственно, половина клиентов у вас просто будет разворачиваться и уезжать. И администратора никто искать не будет. И, скорее всего, вы будете экономить еще и на администраторе. Поэтому я вам скажу, это такая не айс-идея, будет ли какое-нибудь приложение. Да, приложение мы сейчас делаем, мы работаем над приложением. Вот, мы хотим сделать, в общем, такое приложение, чтобы это было такое два в одном. Это приложение, где ваш клиент, как непосредственно хозяин на мойке, может найти вашу мойку там, да, и получить какую-то скидку там, найти ее на карте там, еще и оплатить эту услугу. Это первое. И второе, это будет то, что хозяин, владелец мойки сможет зайти в это приложение и полностью все мы... Вот как вы с компьютера регулируете сейчас все, что там, управляете всей мойкой, вот то же самое вы будете делать с э, мобильного приложения, которое мы сейчас разрабатываем. Так что мы работаем, блин, ну все, очень тяжело это все сделать. Ну реально, это так, а, это так тяжело. Просто понимаете, почему это так медленно? Потому что когда ты делаешь... Uh, все подряд я не хочу делать. Вот я смотрю, многие фирмы они бросаются на все подряд там и по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть там, там вот такой что-то какой-то непонятный продукт дают. В результате он оказывается сырым этот продукт. Я не хочу так. Я хочу, чтобы это было uh, так, что мы вам дали продукт, и этот продукт будет реально хорошего качества. Если мы что-то дали вам, я уже знаю все, сто это лучший продукт на рынке и он реально будет работать хорошо. Все, пошли дальше, дальше мобильное приложение, чтобы оно не вылетало, чтобы не получалась какая-то там шляпа с ним чтобы завтра вы не звонили, что вы мне там продали, понимаете? Я хочу перед вами быть абсолютно честен, и вы сами знаете, как мы работаем. Половина людей, которые нас смотрят, за нами наблюдают, это до 90%, это наши клиенты. И поэтому я вам так скажу, я, вы меня тоже многие знаете, мы со многими встречаемся и в цеху, и я выезжаю кому-то на объекты. Поэтому я не хочу, чтобы это было как у всех. Вот знаете, вот всего-всего вроде за все взяться, и по, по сути ничего до конца не доделано. Я надеюсь, что у нас все получится. Uh, и онлайн-приложение будет лучшим, и все остальное. И еще, кстати, такую штуку еще заметил недавно. Сейчас многие uh, зашли в продажу моек самообслуживания, люди, которые вообще далеки от этого бизнеса, были до этого. Не то что далеки, они где-то плавали рядом, да, и сейчас они решили заняться мойками самообслуживания. Они решили, о, да, там бабки, давай-ка мы туда тоже залезем. Они увидели объемы там или еще что-то. Uh, и... Я знаю, как они работают. Они, они во-первых, они не разбираются, например, ну, очень часто это бывает, и они же сами обращаются или к нам, или еще какой-то к нашим коллегам. Там, типа, парни, объясните, у меня какая-то там проблема, я запустил мойку человеку, а там у него там шесть постов не работает как-то, и химия не идет, там, или еще что-то происходит. А объясните нам, почему это... А там хренового туча может быть вариантов. И в результате э, те, кто раньше там, с, ну, занимались совсем там, например, строили объекты какие-то, вообще занимались бетонными работами, там, занимались там... Э, железом, там, еще чем-то могут заниматься, а в результате они залазят в бизнес мойки самообслуживания, и давайте мы тоже будем заниматься, это, ну, я не знаю, это то же самое, что я сейчас пойду там, я не знаю, пирожки печь, я не знаю, там, еще кондитерскую буду открывать, понимаете? Я лезу в своем направлении, в котором я 10 лет, поэтому я занимаюсь этим, и даже, даже в этом случае, что я сделал? Я нашел специалиста, это Рагим, который действительно специалист в постройке этих оборудования. Я не сам зашел, как многие делают. Я не сам стал э, строить эти. Я не сам пошел туда, выезжал на объект. Нет, я нашел специалиста, который, я знаю, что стопроцентно сделает э, объект грамотно, четко, и все будет хорошо работать. И все, мы просто с ним спартнерились, и дальше он стал этим заниматься. А многие, они думают, да еще там 5 секунд, что там делать. Даже наши клиенты, многие, я смотрю, там проходит какое-то время, они пытаются кому-то что-то... что вы поняли? Занимали. когда вы обращаетесь маленькую фирму или фирму которая просто перенаправилась куда-то завтра когда у вас начнутся проблемы они вы просто не понимаете сколько это бывает звонков сколько нужно всего проводить работы чтобы этот механизм работал правильно и когда люди работают вот так вот типа а давай-ка мы здесь под шабашем а давай-ка вот здесь тоже есть бабки давай мы здесь тоже что-то попробуем сделать и в результате и не доделают свое то что они чем занимались и залазит сюда и в результате кто страдает страдаете вы за каждый у них оборудование, заказывая, и понимая потом в конце, что вы, блин, сделали какую-то глупость, потому что э, этот человек реально, у него нет никакого опыта, то он буквально вчера позавчера стал этим заниматься. Так, фу. в общем, был на могике цены. Э, пены 50 рублей считай, это дорого. Да, конечно, это очень дорого. Э, как можно контроли удаленно контролировать процесс, второй? Как можно удаленно контролировать процесс? и второй вопрос? По камерам, как это реализовать. Так, кстати, мы сейчас подумываем о том, чтобы устанавливать на объекты камеры. Тоже есть люди, которые уже профессионалы в этом, очень хорошо в этом разбираются. Плюс они сейчас готовы совместить наши платы вместе с этими камерами. И, соответственно, что это будет? Вы уже сможете точно, не просто примерно считать, сколько машин было в день, а уже точно и конкретно номера машин у вас уже будут в базе. Мы сейчас тоже над этим работаем. И сейчас, я надеюсь, скоро... это, Ну, это не скоро, это где-то место 3-4 по-любому займет. Но будет такая штука, что мы сможем... Во-первых, мы сами будем устанавливать вам камеры. И эти камеры уже смогут считывать полностью всю информацию. Вплоть до... Там даже если захотеть заморочиться, можно даже лица людей запоминать. Можно ли один пост запускать без насоса низкого давления? Недавно видео, у соседа вроде работы. А, да, можно. Если у вас хорошее давление... Как проверяется давление, чтобы вы понимали? Взяли просто шланг, закрыли его, ну, трубу, например, закрыли ее. Вот полностью открыли. Закрыли кран, закрыли рукой. Если вы можете удержать, все, этого давления недостаточно, значит ставите насос низкого давления или в идеале лучше э, резервуар ставите и потом после него насос низкого давления и ставите оборудование наше. Если вы не можете удержать, вот сразу вот так нажать, ну я так примерно проверяю, так можно проверять не можете выдержать все, давление вот сразу же не можете выдержать хорошее давление, все, значит, можно запускать. Но вы должны понимать тоже, когда запускать такую мойку, вы должны понимать, постоянно ли такое хорошее давление, или там иногда оно бывает, иногда не бывает. В идеале это, конечно, ставить резервуар и после него ставить насос низкого давления, хотя бы самый дешевый. но если один пост, ну хотя бы самый дешевый насос лучше поставить. Да, многие клиенты наши, кстати, отключают монетники. Для чего? Для того, чтобы не собиралась вот эта куча рублей двушек они уже от, их начинает тошнить от этого и они просто монетники отключают и закрывают э, это место и под монетник а, так в инстаграм видели у вас нового типа монетники почему поменяли у меня железная лицевая часть а вот хороший вопрос почему поменяли объясню потому что э, я просто услышал отзывы от клиентов и там и фирма которая нам предоставляет эти монетники честно я не знал раньше что есть вот эти монетники и они реально качество лучше мы один раз попробовали, поставили клиенту вот эти именно цель, новые сейчас, то, что мы ставим с пластмассовой крышкой. И мы поняли, что они реально лучше работают. Они не срабатывают там, ну, короче, не скидывают эти деньги обратно от влаги там и еще что-то. И вот эти ВН-5, ЕУ-9, с ними были вот эти проблемы, потому что монеты, если влажная, там несколько монет влажных закинули, все, он уже начинал моросить, он уже там скидывал, и все, монеты больше не принимал. Поэтому мы сейчас стали ставить новые монетники, а работают они идеально, и вот как мы только стали их ставить. Я же говорю, я каждый раз, если я вижу... Да, пусть будет э, мне в ущерб, но зато клиент будет доволен, и что это не будет дальше никаких проблем. Все, мы сразу же мы покупаем дороже, поставим, но зато мы теперь знаем, что работает идеально. Так, сами строители подряд. Мы строим, у нас есть человек, с которым мы договорились. Это мы с ним запартнерились. Я, как уже сейчас выше говорил, я сам никуда не залазил. Я просто нахожу людей, которые специалисты в своем деле. Я не лезу сейчас, например, я не лезу сейчас в стройки, я не открываю себе бетонный завод, я сам не пишу эти платы, я не хожу, не паяю эти платы. Я просто нашел людей, которые готовы мне делать хороший продукт. Это платы. Например, я знаю, есть организации, может кто-то из те, кто смотрит, нас знает, которые сейчас взялись, и они сами делают платы, они сами занимаются железом, там, и кто-то думает, что это хорошо. Нет, это нехорошо. Почему? Потому что я сейчас могу вставить условия всем поставщикам и сказать, слушай, мне нужно вот это, вот это и вот это. Если у тебя что-то не совпадает, ну, какое-то там, там техническое задание и договор какой-то, который он должен соблюдать. А когда я беру уже сотрудников сам и пытаюсь что-то сам нарисовать, это очень тяжело сделать, поверьте. Поэтому легче чуть-чуть переплатить, но Зато спрашивать уже с поставщиков. Кстати, я хочу реализовать себе фишку, мойку ковров, домашнее самообслуживание. Как думаете, нормальная тема, сам подумал, придумал. Честно, я вот насчет мойки ковров, смотрите, чтобы вы знали. Если кто не знал, я вам скажу. Нельзя мыть ковры бесконтактной контактной пены, ни в коем случае. Если у вас дети аллергетики, они просто охренеют, они будут постоянно чихать пукать там, я не знаю, все подряд. Почему? Потому что бесконтактная пена из ковра, обычного ковроли, ну, коврового покрытия, она не вымывается практически. Ее очень тяжело оттуда вымыть. Это вам обойдется дороже, чем отправить этот ковер на какую-нибудь ковромойку. Например, отправить ковер на ковромойку какую-нибудь, да, там вызвать машину, это будет стоить там 150-200 рублей пусть квадратный метр. Чтобы вывести вот эту бесконтактную пену, а если вы ее не выведете, поверьте у вас все время будет подниматься вот это вот как, как правильно я не знаю как правильно это сказать в общем химия не вымывается в результате она поднимается вся в себя воздух когда высыхает этот ковер и вы будете все время дышать вот этой химией поэтому если вы хотите на ковромойку загнать, ну, зайти, там ковер помыть, ни в коем случае, в первую очередь, ни в коем случае не наносить бесконтактную пену. Если уже очень вам захотелось, и вы сам хозяин, например, мойки, захотели помыть ковер, что делаете? Мочите этот ковер. Дальше хозяйственным мылом. Вот хозяйственным мылом или ванишем. Поверьте, я человек, который у меня было 7 лет, у меня была именно мойка ковров. Я знаю, что я вам говорю. Только хозяйственное мылом или ваниш. Или там есть еще кое-какие там... Средство для ковров только. Потому что бесконтактную пену, вот это все, нельзя. Это потом не вымоется, и вы будете всю жизнь дышать потом и вот этим порошками, вот этим всяким, химией вот этой. Химия для авто можно использовать для ковров. Вот я уже ответил. У нас каждый день моют ковры. Это если они моют ее... И, кстати, расстояние очень часто люди не понимают. Расстояние до не меньше 20-25 сантиметров должно быть. Объясню почему. Если вы неправильно сделаете, ближе подведете вот эту лопатку воды, которая идет от копья, вы можете испортить сам ворс этого ковра, и в результате у вас ковер испортится. Ужасно испорт... А если это дорогой ковер, то все, пипец, его надо выкидывать потом. А? Почему не ставите свои мойки? Ставим. Мы сейчас только... Нельзя заниматься просто всем одновременно. Это очень тяжело. Обучаться, развивать продукт, находить новые какие-то интересные продукты для продажи. Это все очень тяжело, поверьте. Поэтому я, я не успеваю просто все. Сейчас... Я надеюсь, у нас такая цель стоит. До конца 2021 года, я думаю, это, наверное, скорее всего, теперь уже так, что поставят там несколько своих моек. Я думаю, уже будем запускаться. Кстати, наш руководитель отдела продаж запускает скоро уже свою пятипостовую мойку. Это вот что значит, когда человек сам понимает, что здесь реально бабки. Могу вам строить опыт большой. Владимир, Владимир, если не ошибаюсь, без проблем, давайте договоримся. Если вы реально в этом разбираетесь, я готов с вами поработать. Я очень, очень так, э, как сказать, скрупулезно изучаю поставщиков, партнеров, да, так сказать, с кем я буду в дальнейшем работать. Поэтому, если вы реально готовы, если вы реально имеете большой опыт постройки, давайте без проблем, мы с вами созвонимся, оставьте свой номер телефона, я вам наберу и попробуем договориться. Так, так, так, мы, мы Ванеж за, заправляем клиентом. Вот, отлично, видите, супер, вы в этом разбираетесь. Потому что очень многие этого не понимают и просто моют ковры обычно бесконтактной пеной. И это просто ужасно. Потом дети из-за этого страдают, в первую очередь. У меня были очень много случаев, когда клиенты там, отвозили куда-то ковер, потом к нам привозили на перемывку. Они отвозили куда-то ковер, им взяли бесконтактной пеной, помыли. А в результате дети начинали там и слезиться, и чихать, и еще что-то. Ага, вот тот самый Владимир. Да, привет. Это вот тот самый наш клиент, которым, надеюсь, мы в скором будущем уже будем э, ставить, переделывать, точнее, старое оборудование на наше оборудование. И очень-очень-очень-очень надеюсь, что мы сделаем для тебя такой продукт, который ты захочешь работать, чтобы в будущем ты захотел работать только с нами и открывал мойки следующие только с нами. Вот. Так что э, очень надеюсь на дальнейшую совместную работу. Вопросов пока нету. Пока уже нету, вот так могу сказать. Надеюсь, уже нету. В общем, рассказал все, что знал. Всем удачи, всем здоровья. Наверное, сейчас это одно из самых главных. И побольше заработка. Выбирайте только качественное оборудование. Следите, что вы покупаете. Не надо покупать дешевое оборудование. Я сам его продал, я знаю, что это такое. Нельзя продавать, продать дешевое оборудование, не ущемив его где-то в качестве. Поэтому... Старайтесь выбирать реально хорошее, качественное оборудование. И, не знаю, звоните, пишите с удовольствием, на все вопросы ваши ответим, поможем. Если что-то можем рассказать, чем-то поделиться, с удовольствием с вами поделимся. Кто не успел прослушать прямой эфир, заходите, это будет у нас дальше в сторис, Мы с удовольствием с вами поделимся всем. До свидания, всем всего хорошего.